Вот это вот дом, где жил Константин Симонов в Ташкенте во время войны. Сейчас здесь живут уже другие люди. После него здесь жил Изад Султон, академик-драматург. это такой старинный дом постройки. Ну, вероятно, он жил здесь в 1943 году, скорее всего. дом в тринадцатом году написали что будут ломать вот этот массив ну, в том числе его дом ну вроде не поломали сейчас 21 год уже сейчас спросим старожила <сосы> Нет, не старожил скажите пожалуйста владимир михайлович когда у нас предположительно жил константин симонов в 1943 году в 1943 <сосы> в этом доме точно или в угловом в этом, вот. в этом, вот. Вот в этом да? Ой, а какой год построить этот дом? Не в курсе? Ну, не видно, как... Это сталинский еще? Сталинский. Все. Ясно, что там не работает, да? Нет. Ну тут то крыло А, все. вывеску Да я вывеску снял уже. Вот, а внимание, что это я понял. Ну все, в общем, этот дом, где жил Симонов, это подтвердили многие люди. Все, отлично.